Дело не только в том, чтобы у тебя был кто-то, с кем проснуться рядом. Дело в том, чтобы доверять другому, понимая, что он не предаст тебя. знать, что среди хаоса сказанных тобой слов, он сможет увидеть твои чувства и почувствовать твою боль. Прижмет тебя к себе и не отпустит. Главное о том, чтобы ощущать поддержку и заботу о себе. И неважно, рядом ли он сейчас. Ты просто знаешь, ты важен ему. Все дело в надежности, в доверии и в том, чтобы не уйти, когда все становится слишком странно.